Здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе. Сегодня поговорим, куда скопировать папку сохранений с игрой, если не дай бог вы играли в какую-то игру, у вас полетела винда и сохранения исчезли. Вот мы сегодня, я покажу вам путь к этой папке. Немножко от темы игр отклонимся, но это как бы тема с играми, просто оказывается много людей не знает куда копировать сейвы с игрой. То есть где хранятся сейвы с игрой. Сегодня это рассмотрим. К примеру, у вас есть вот сейвы, ну это аналогично с каждой игрой. Вот к примеру, Возьмем игру менетор Вот у меня есть сейвы с игрой. И вот куда их нужно скопировать. Заходим в мой компьютер, дальше диск, локальный диск C. Это может быть любое название диска, в которую установлена Windows. Зашли в локальный диск, дальше пользователь, дальше имя пользователя, который вы создавали при установке Windows. В моем случае это розе. Теперь нам нужна папка App-даты. Ее нет, она скрыта. Как ее обнаружить? Нажимаем сверху вид, если у вас 10 Windows. И тут есть скрытые элементы. Нажимаем галочку. И тут сразу появляется эта папка. Заходим в нее. Дальше local. Ищем папку с названием игры, которая вам нужна. В моем случае это менетор Заходим в нее, видим save it Ой, видим похожее название с папками Save it, да? Похожее название И просто закидываем эту папку сюда Заменой файлов ну, Но она может не потребовать замену файла, но Если потребует, то замените файлы И все, вы можете теперь Заходить в монетер И играть с того момента, с которого вы закончили, были сохранения игры, вы их скопировали в папку Save It. С вами был Розе, всем до новых встреч.